Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Рубный Субик И сегодня в нашей игре вышло долгожданное хэллоуинское обновление 1.27 И что же нам добавили? В первое, сразу что бросается в глаза, это новый задний фон меню И знаете что? Он просто офигенный Я не знаю почему, мне прям очень нравится вот эта тыковка которая вон там прям висит я не знаю что она там делает конечно как она туда забралась кто ее туда поставил ну конечно же нам добавили хэллоуинскую награду вот тут тыквенные кейсы вот тут новый кейс страшный кейс до него мы еще дойдем ну что ну в принципе можно для него сейчас прямо зайти вот он Добавили раздел Хэллоуин, тут тыквенный кейс, Хэллоуин кейс и новый страшный кейс. И знаете что, он тоже очень хорошо нарисован. Вот мне прям понравилось. А вот что с него может выпасть. Это у нас новый ножик, кстати, да. Вот сегодня мы его будем выбивать. Так. Хм. Достаточно неплохие скины, кстати. Достаточно неплохие. Угу. Так, а вот можно мне вопросик, что у нас здесь находится? А, ну все понял, мне тут дегл на только. Так, и нам добавили еще зомби КБ. А, режим говорит сам за себя. А, в общем, суть режима. Здесь будут а, зомби за любую, а, как бы, сторону. И вам нужно будет их убивать. Но сейчас тут пока что бот, который на расстоянии фигачит и... Вот такие тут карты. Так, а вот если он меня убьет, то я стану зомби. Угу. Вот я его убил. Вы понимаете, я могу убить смотри. А ты перезарядку делал? Перезарядку, в смысле? Типа я. Ну, Посмотрю типа оружие, да. Да, я смотрел. Я когда за... прикольно Да. Я когда зашел, посмотрел. Так, у меня управление слетало, я так понимаю, если телефон заходишь, то mm -hmm. все, Управление слетает на эмуляторе. Опа. Mm -hmm. Крыны самое важное делаем. Mm -hmm. На память. Ну-ка, на тыкву, походу, можно забраться. На тыкву? на эту Или... а на эту ну-ка давай не натолкнуть как а блин а может подсад... ну ну да. давай давай давай давай сейчас посадку сделаем да. нет ты встань я хочу не здесь встань просто встань здесь да а погоди. нет вот сюда а уйди! Сейчас Я это заснял. Я тоже. О, посмотри. Ну вот есть одна подсадка. кстати а можно сюда залезть куда, куда? А, а вы на кусты можно ты где вон видишь я прыгаю угу. сюда можно ну-ка блин нельзя погоди здесь можно З залазь и встань вот сюда да вот да вот да встань все стой Нормально. Дай, дай Давай. В общем, на моем аккаунте сейчас находится тысячи тысячи золотых монеток. И прямо сейчас я куплю. Ну не на все, конечно. Страшный кейс. И будем пытаться выбить новый ножик. Да. Давайте не знаю, купим. Раз, два, три, четыре, пять. полетели. Не знаю, сколько я сейчас куплю. Ну давай. Ну давай 18 получается, да. Так. Вот они, вот они страшные кейсы. Ну что, летского открывать. Летского открывать получается. Так, первый страшный кейс. Она выпадает почти выпадает. Кстати, ой. Ой. А вот и первый баг с текстурками. Так, давайте второй кейс открываем. Угу. М9. Ой, в смысле м я... Короче, понятно. Все. Так. Ой, вот это, кстати, вот это я хотел. Вот это я хотел. Выглядит очень прикольно. Выглядит очень прикольно, необычно. Так. Угу. Снова повторочка у нас. А ну иди сюда. Снова повторочка у нас. И... Ну, блин, ножик, давай. Конечно, я его скафтить смогу, но выбить тоже охота. Так, вот тут текстуры все нормально. Почему-то только на той. А давайте Фамос выпадет, либо Калашек. У, блин, почти снова повторка. Почти ножик. Так, и снова повторка. у помню, уже там. Страшный кейс, 8. Понятно еще две можно какать калаш калаш я хочу калаш спасибо спасибо за калаш ну кстати прикольный кровь вот ну, прикольный играбельный играбельный калаш так угу. баганая блин давай нож я в тебя верю давай можно что-то, ну, кроме этого? Просто Памас хотя бы для коллекции. Ну, да. Я не знаю. Хотя бы что-нибудь. Ну, пожалуйста. Давай. Это баг сейчас в игре? Или что? Это что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не, ну это, конечно, криж. Я не понял. Давайте еще. Так, еще одна повторочка. Так, и у нас выпадает ножик. Отлично. Вот, вот и я и выбил новый ножик. Так, давайте сразу забежим, посмотрим у него анимацию. Потому что... А почему нет? Вот он. Так. Ой, какой же он офигенный. И звук вот птички прям тоже. Мне нравится. Мне нравится. Вот как он достается вообще просто. Оп. Оп. Ну блин, прикольно. Очень прикольный нужен. Так. У нас еще есть два кейса, поэтому давайте их да открываем. И нам выпадает. А может мне фамас выпадет? Почему у меня только фамасы нет? У меня только нет фамаса. Поэтому давайте. Тыквенный кейс. Let's go. Сегодня какой то прям масштабное открытие кейсов. Ага. Неплохо. Но мне нужен дигл. Давай дигл мне. Дигл. Нет, это ново И это повторка вроде. Она у меня была. Ну, калашик. Ладно, калашик неплохой. Калашик неплохой. Я его потом на рынке продам. А можно М4 Инферно? Oh, блин, Дигл. Давай. Дигл. Нет, это Глок. Дигл, выпадай. М4. Hmm, давайте попробуем открыть на Европе. Почему бы и нет? Давайте, вот, открываем. И нам выпадает. Ака. Угу. Ну слушайте, неплохо. <смех> неплохо, но не то. Неплохо, абсолютно, но не то. Ну вот, блин, если бы докатилось было бы то. Давай, тыквенный кейс. Мне нужен Дигл. Нет, ты меня не понял. Мне нужен Дигл. Нет, это не то. Это не то, абсолютно не то. Тыквенный кейс. ⁇ -мо ⁇ А давайте попробуем скрафтить. Так, это есть, это вот так вот, это вот так вот, вот так вот, вот так вот, так, а все? Да ну нафиг, не, ну это что, это перебор уже какой-то, подожди, тыквенный кейс, где? А, инферно у меня есть, у меня 4 просто <laughs> калаша, я их сливать буду потом на торговой площадке, это уж точно. Так, ну что? Давай ну, следующий кейс. Блин. У меня уже не так много осталось. Мне еще один гуд выпал. Друзья, мне еще один гуд выпал. Сегодня два ножа выпало. Это гуд и новый ножик. Но, блин, это не то. Мне дигл нужен. Мне ну, дигл нужен. Инферно. <laughs> два кейса осталось. Мне абсолютно не то падает. Дигл. Вот же был ты. Давай, последний кейс У меня, конечно, еще есть монеты, но Блин, неохота столько тратить на этот кейс Потому что Давайте закупим Раз, два, три, четыре, пять Ага, вот И переведем еще монеты Блин, что-то прям вот Сыквенный кейс Подставный какой-то Подставной кейс Давайте хэллоуин кейс откроем Давайте хэллоуин И мне выпадает угу, НК-416 Давайте тыкви на кейс Я хочу дигл Не пацаны это прикол какой-то Я не понимаю, а как дигл выбить? Калашик Неплохо А можно авик? Либо нож? Давай нож АВИК, все, четенько Так, давай, in кейс Ой, тыквенный Мне нужен Ты сам знаешь, кто мне нужен, поэтому давай Дигл, выпадай Не пролетай, выпадай Так Ну и в принципе осталось Глок, Глок Токсик Друзья, три ножа за выпуск Керамбит, Гуд и Новый нож Со всех трех кейсов выбить по ножу Легендарно, просто легендарно Так, ну тыквенный кейс, давай еще дигл И тогда я просто вот Нет, не, не дал Ну еще авик Под запаску Под запаску авик Нет, все-таки давайте добьем Все-таки давайте добьем Это так ну, не делается Тыквенный кейс, давай Давай, мне нужен дигл Мне нужен этот дигл Для коллекции давай не то давай вот подумай внимательно внимательно ох как ты раскрутился не то блин ну, походу я тебя буду долго открывать Не сегодня значит на стримах это где еще где-то не то абсолютно не то но я не расстраиваюсь, потому что мне выпал еще один керамбит, еще один гуд. И у меня сейчас на аккаунте появился новый нож. Вот. Поэтому я очень рад. Еще у меня, кстати, дофига теперь калашей. Ой. Я их, наверное, буду сливать реально на рынке. Друзья, вот такое обновление у нас получилось. А, кстати, еще чуть не забыл сказать то, что добавили профиль. И вот тут можно посмотреть всю информацию. Ну, как всю информацию, то, что вы активны. А, можно на по покупке юридической информации, юридическая официальность. Там вас перекидывает на сайт со всем-всем-всем вот таким важным. В общем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем.